Пусть толщу поколений и веков Русский язык, как корень, пробивался, Чтоб стать великим и могучим языком, Креп, развивался, силы набирался. Спасибо классикам, красивым и богатым До этих дней язык нам донесли, Но вдруг язык наш сделали рогаты, Прививку иностранную вели, Разрушили и рассекли великий, разбавив Иностранной мишурой, добавив молодежного жаргона, напичкой, прикольной болтовней вы дети. Вы побеги языка, ростки того великого родного, Что всех славян объединил в веках русский язык? Суть древа родового живете и не знаете подвоха, сломить Россию можно с языка, за рубежом задачи институтов, как расшатать? Ослабить русака. Аж крепкий, огромный русский род Не взять на храпом силою и страхом, Сломить язык и разобщить народ. Так пришили взять Россию махом. Неужто мы, российские сыны, Легко сдадимся и поднимем лапки? И поведемся на уловки сатаны? И продадим язык свой, словно в лапке? Патриотизм не только знать свой гимн, Любить Россию сердцем и душою. Патриотизм гордится языком, Что держит всех нас ниточкой живой.